Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов, а нашим гостям сегодня будет, с которым подведем, наверное, итоги длинных выходных в последний вот день. Вот этот вот майский, который Россия отдыхает. Это будет политик и депутат, депутат Госдумы нескольких предыдущих созывов. Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый-добрый день. Надеюсь, что он добрый, но тем более, он все-таки праздничный. Или, по крайней мере, должен быть таковым быть. Я э, извиняюсь, что я отбрасываю тень. Я, тут Мы сейчас обсуждали до эфира, что у нас только научился не отбрасывать тень Владимир Путин. Мы уже такие снимки видели. От Шойгу тени есть, а от Путина нет. Ну и у каждого свои, так сказать, приемы. Поэтому я готов к разговору. Да, мы, да, вот вы упомянули про праздник. Чуть попозже мы поговорим. Как раз я с этого хотел начать, когда планировал разговор. Но тут буквально за полчаса до нашего эфира появилась такая важная новость. Нашел все таки министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, которого искала пожарная, искала полиция, искали добровольцы в эти выходные, который внезапно пропал на охоте. Тот самый Мураховский, который возглавлял Омскую больницу, куда был госпитализирован Алексей Навальный после отравления. И вот вот хочу вас спросить, Геннадий Владимирович: во-первых, что это было? А во-вторых, стоит ли проводить прямую связь между исчезновением Мураховского и историей с отравлением Навального? Ну, мне сложно сказать. Я не знаю, при каких еще я посмотрел, и, и, и, так сказать, новости до того года, но не увидел этой новости. Наверное, она чуть позже пришла. Поэтому я не знаю, при каких обстоятельствах его нашли. Но я в Твиттере пошутил, что, может быть, все-таки. При, на организации поисков сперва проверить перечень туристов, которые из Москвы пролетели в Омск. Всяко бывает, да, мы знаем, когда приезжают некоторые туристы, потом люди пропадают, и уже найти их невозможно ни в лесу, ни в поле, нигде. Вот, поэтому э, это, конечно, была горькая шутка, потому что мы докатились до такой э, подлости, что государство уже убивает своих граждан, причем делает это самыми изощренными способами. Что касается устранения свидетелей медицинских, ну, я думаю, что система это не может быть поставлено во главу угла. Вот почему я в этом смысле немножко больше оптимист. Ну, а, а какое-то одно, там, два убийства еще можно что-то замаскировать. Но если это будет поставлено на поток, то в элитах произойдет э, очень бурная, как бы так сказать, Изменение сознания. Но Просто представьте, что если бы это так называемые Петрова и Башировы, Мишкины, Чепигу, там они же еще кто-то, еще кто-то, устранили бы. Что бы тогда делали там сотрудники ГРУ, сотрудники ФСБ, которые нанимаются на отравителями, всякими диверсантами, взрывниками и так далее. Они прекрасно понимали, что их могут устранить. И это очень бы способствовало их э, сдаче властям какой-то там страны, побегам. И разоблачением. Я думаю, что власти это тоже прекрасно понимает, и поэтому она скорее наградит своих так называемых героев, которые ну в силу там либо своих моральных и нравственных качеств способны на убийство, либо они там ослеплены какими-то идеями, думают, что они действительно там защищают родину, на самом деле они защищают криминальный режим от разоблачений. Вот не знаю, мне сложно сказать, но в любом случае для власти выгоднее их сохранить, дать им какую-то непыльную работу, там квартирами наградить, чем-то еще. Чтобы не создавать прецеденты внутри системы. Что случается с врачами, которые были свидетелями отравления Навального, а то, что врачи -то это понимают, это понятно, что они не говорят в открытую, да, или проговариваются, как сотрудник транспортной полиции. Помните, когда там Навального привезли в Омскую больницу, сотрудник транспортной полиции по доброте душевно рассказал, что там такое вещество, что там даже находиться с ним рядом может быть опасно. Ну, то есть им, видимо, сказали об этом, но не сказали какое знали, чем травили. Поэтому вот такие проговоры, они, конечно, для власти опасны, но все равно пока за это не убивают своих исполнителей. Поэтому я думаю, что если там кто-то из врачей хотел чего-то сдать, его могли устранить. Что касается системности устранения свидетелей, я пока в это не верю, потому что это будет нарушать баланс экосистемы вот этого режима, где каждый должен быть повязан и должен быть скован каким-то... Узами э, совместного соучастия в преступлении. Да, ну действительно, пока мы не очень много подробностей знаем этой истории, знаем только, ну судя по информационным сводкам, что Мураховский вышел сам к людям в полном здравии, так что. Ну, может быть, может быть, он был в лесу на воспитательной беседе с Петровым Башировым, который подзатянулся немножко. Может, не знаю. Но я опять-таки извините за цинизм, за Георгий. Ну, а что можно предположить? Да, ну, ну, можно сказать, всякое, может, это случайность, но. Э, а, а может, а почему и так не могло быть? В нашей стране может быть все, что угодно. Что там условные Петров и Баширов, так сказать, провели с ним два незабываемых вечера в какой-нибудь дальней избушке, э, делянке, э, сторожке в лесу после чего он вышел к людям в несколько измененном сознании. Ну, в любом случае будем наблюдать за этой историей, с появлением каких-то подробностей в следующие наши эфиры, наверное, будем к ней возвращаться. Теперь, собственно, к плану нашей беседы, с которого я хотел начать. Вот с 9 мая я бы хотел вас, прежде всего, Геннадий Владимирович, спросить, стоит ли вас поздравлять с этим днем, или для вас это больше день памяти, ой, день скорби, день вот по скорби по всем погибшим, и лейтмотивом которого должно быть такое вот простое... Простая такая фраза да, «никогда снова». Что вообще для вас 9 мая? Для меня 9 мая – это окончание страшной войны. Это, конечно, победа над общей, победа коалиции над фашизмом. Безусловно, это самая кровавая, самая страшная, самая ужасная война в истории человечества. И то, что она кончилась, это большой праздник для всех людей планеты. Безусловно. Вот именно, конечно, это день скорби, день памяти, день поминовения. Павших — это день примирения народов, которые должны понять, что война не является большим средством разрешения каких-либо проблем. Вот для меня этот э, день таковым является. Наша семья, э, вот если мы берем семью мою, моих прямых родственников, семьи жены, э, три человека не вернулись с фронта, у жены не вернулся дед, был убит э, в одном из сражений, причем воевал достаточно долго в 44-м году. 41 по 40 там, конец 43 года. Мои там два родных дядьки, братья родные мои мамы, они погибли. Один в конце 41 года, второй в 42-м, причем один вот этот Ржевский котел, совершенно безумный. Вообще, я считаю, войну, которую вел сталинский режим, самым чудовищным, самым, зло, самым зловещим преступлением вот, в череде страшного геноцида советской народы, которая уничтожали там с 2017 года миллионами. Вот самое все-таки жестокое преступление против советского народа это вот способ ведения войны и вообще сам ход войны и какой ценой была добыта победа. Вот это жуткое преступление, такого еще не было. И надеюсь, что это в истории останется самым мрачным, самым позорным пятном, потому что за победу советский народ заплатил мы до сих пор точные цифры не знаем. Мы до сих пор точные цифры не знаем. Я сам разговаривал с руководством, с экспертами вот этого музея на Поклонной горе, но они примерно утверждают, что 27 миллионов на самом деле появились данные на парламентских слушаниях в Госдуме там три года назад, а 42 миллионов, да, почти без малого 42 миллиона. Я читаю сейчас цифры различные. Военно-полевые госпитали утверждают, что только 20, 22 с лишним миллиона райных к ним поступило. Вот, это, это только, только военно-полевые госпитали. Мы не говорим там о всех остальных медицинских учреждениях, о гражданских, о гибели гражданского населения и так далее. Вот, но на самом деле нет истории войны честной, правдивой. До сих пор нет истории правдивой, честной, истории войны Советского Союза вот вообще всей той истории, которая есть. Мы с вами прекрасно знаем. И вот у нас ведь многие люди не понимают и не знают просто тупых, абсолютно установленных, достоверных фактов. Они не знают, что Советский Союз проявлял агрессию с 30-х годов в отношении очень многих стран. Например, он напал на Финляндию, бомбил мирные города, погибали женщины и дети. За вот Это, это все случилось после позорного акта, Молотова-Риббентропа, да, когда был подписан протокол о разделе Европы, и по этому протоколу Финляндии должна достаться в Советскому Союзу. Часть Прибалтики, потом переиграли, так как Финляндии не смогли прибрать к рукам там, часть Бессарабии, Румынии, ну и так, и так далее. По сути дела, два фашистских государства, начиная с 1939 года, активно сотрудничали, причем по широкому спектру вопросов, начиная от практики гестаповцев в лагерях НКВД, подготовки летчиков в Казанском училище, подготовки артиллеристов, кончая там экономическим сотрудничеством, Мне меня бабушка рассказывала, станции Галупин в Коломне. Огромное количество шелонов, составов с углем, сталью, лесом, другими материалами, пшеницей в Германии вплоть до 22 июня 1941 года. В 1941 году, 22 июня, огромное количество шелонов двигалось в Германию. Этого немало кто уже помнит. Вот, мы совершенно четко с вами понимаем, что Красная Армия имела огромное преимущество в начале, до начала войны. И в численном составе, и в вооружении, и в количестве танков, и в количестве самолетов, и в количестве там, артиллерии и так далее и тому подобное. И в результате чудовищных, страшных предательств, ошибок сталинского режима, сталинского руководства, сталинских палатей, обескровивших армии накануне войны, эта армия была разгромлена в течение нескольких недель. Четыре с лишним миллиона красноармейцев были захвачены в плен. Вот это надо понимать, что армия перестала существовать. Перестало существовать вооружение нашей армии. То есть это было такое предательство, такое, такое чудовищное, так сказать, там, даже, я не знаю, как кажется, преступление против советского народа, да, и если бы, вот опять-таки, Второй фронт. Кто придумал Второй фронт? Придумал Сталин, чтобы оправдать свои ошибки, оправдать свое сходство, свою подлость и предательство. Первый, второй фронт был открыт 22 июня 1941 года. Кто-нибудь думал об этом у нас, так сказать, вот с тех, кто там кричит, можем повторить? А Первый фронт был открыт 1 сентября. С начала Второй мировой войны, никакой Великой Отечественной войны не было ни хрена, все это придумал Сталин, чтобы оправдаться. Первый фронт был открыт 1 сентября 1939 года. Этот фронт был открыт в Польше. И тут же в войну с Гитлером вступила Франция, Англия, потом Франция. А второй фронт был открыт в июне 1941 года, когда два фашистских государства между собой не договорились. Сталин планировал напасть на Германию, Гитлер планировал напасть на Советский Союз. Гитлер оказался пошустрее и пооперативнее. Вот и все. Два фашистских государства делили Европу. Один безумец хотел завоевать мир и построить сверхрасту, остальные народы подчинить. А второй, не меньше безумец и преступник, хотел превратить весь мир в концентрационный военно-коммунистический лагерь и установить там свои диктаты господство. И вот сейчас говорят а вот Англия, Франция, там и Америка, они вот то туда, то сюда. Вот поставьте себя на место Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Два фашистских государства сговорились, Хреначить Европу всю, разделить весь мир. Один уничтожал народы, другой уничтожал народы. Один уничтожал свои народы, другой там и свои, и чужие. К кому помогать? С кем заключать соглашение? С кем входить в альянс? Два фашистских государства, одержимых идеей завоевания всего мира. Жесточайшим способом. свержения законных режимов, как сейчас сказать, Конституционных правительств, основ конституционных основ, основ строя. Сталин же захватил, хотел захватить весь мир, построить э, э, коммунистический военный лагерь, построить эти, э, э, революцию мировую. Бредил. Он же параноик, он же шизофреник. И второй там полушизофреник, тоже чокнувшийся на, на величии какой-то отдельной э, э, расы. Этот играл там на, тем, на том же, чем со, со, со, со, сейчас играет Путин. Обидели Германию, унизили германский народ, и вот он там на великодержавном синдроме, так сказать, поднял нацию в едином психиатрическом порыве на уничтожение своих соседей. То же самое сейчас делает наша власть. На чем сейчас играет? На каких чувствах? А мы великая держава, мы можем повторить, а мы все... чем мы можем повторить, если бы не помощь антигитлерской коалиции, у нас никакого вооружения не было в 1941 году. Ни машин, ни связи, ни пороха, ни взрывчатых веществ, ни снарядов, ничего не было. Лучшие самолеты, лучшие танки были поставлены оттуда. Это у нас говорят, что там Т-34. Шеридан воевал. На самолеты были Аэрокобра э, американские и так далее. 90% взрывчатых веществ было поставлено антигитерской коалиции в Советский Союз, чтобы он смог воевать с Германией. И хрена ничего своего не было. Я уж там не говорю про тушенку, про питание. Многие люди не понимают, что такое, какие, какие чудовищные преступления совершил сталинский режим. Но я вот задаю такие вопросы. Я думаю, что даже многое сейчас и вы не знаете, но в силу возраста. Скажите, пожалуйста, знаете, сколько томов нью процесса переведено на русский язык? Не скажу, сходу не скажу. Я сейчас не знаю, сколько, вот до того как было три тома переведено. А потому что все остальное переводить нельзя. Знаете ли вы, что на нью процессе в Германии было снято обвинение в блокаде Ленинграда и гибели от голода там, миллиона человек? Знаете? Скажите честно. Ну, Или... Нет, честно скажу, я, я, вот это вот конкретно я слышал, честно скажу. Да, да. то есть в фашистской Германии, международный трибунал в Нюрденге, было снято обвинение в гибели от голода миллиона человек в Ленинграде. Почему? Да потому что не было блокады. Потому что там решили, что будут сдавать город, сталинский режим перестал его кормить. Техника ходила туда-сюда, там заводы работали, танки упускали, а жиротву туда не поставляли. А чего поставлять, все равно сдавать. Голод был устроен, и вот эта гибель сотен тысяч людей был устроена сталинским режимом. Туда поставляли металлы, туда поставляли еще что-то, туда поставляли комплектующие, чтобы собирали там какие-нибудь танки, а жиротву туда не поставляли. Вот люди и умирали там сотнями тысяч. А потом списали все это на нем. А немцов сняли обвинения в Нюрненге. Они предоставили документы, они объяснили. Не было блокады. Можно было, так сказать, кормить народа. Зачем его кормить? Русской бабы еще нарожают. А все эти бессмысленные штурмы, а все эти ржевские котлы, в которых 2 миллиона погибло, бросали безоружных бойцов там с винтовкой с тремя патронами на укрепленные э, э, пулеметные гнезда. Чего там наши ребята-то бросались на амбразуру? Роднее, а чем было защитить. Все. Немцы сходили с ума, когда, сказать, превращались в машину для убийств. Он стреляет, они идут. Он стреляет, они с ума сходили. Они не могли поверить, что э, вот, придется быть просто, так сказать, не солдатом, а мясником. Вот зафиксированы случай схождения с ума немецких солдат и офицеров. Когда они видели вот эти чудовищные жертвы, кровь этих покойников, они же, ну, все равно человек есть человек, по крайней мере. Вот, и когда вот эти чудовищные преступления привели к десяткам миллионов жертв. А сколько Германия потеряла, которая воевала 7 лет? Сколько потеряла? 5,5 миллионов человек. 5,5. Бомбили? Бомбили. Мирное население погибало? Погибало. Там Дрезден уничтожили союзников, уничтожили, не только Дрезден. Наши там превратили, Берлин в груду развалин, превратили. Погибло 5,5 миллионов человек. Война шла на территории Германии, жестокая. Я же там не говорю там о а зверствах наших воинов, когда особенно после перехода границы. Что там творилось, мы это знаем прекрасно. Там 2 миллиона немок только было изнасиловано. Вот. Когда мы говорим о том, что наших погибло от 30 до 40 миллионов, а немцев, которые воевали на всех фронтах, с Англией воевали, с Францией воевали, в Африке воевали, в Советском проливе воевали и так далее. Там две крупных, так сказать, военных операции. С 1938 -го года воевали, и потеряли 5,5 миллионов человек, а наши воевали 4 года и потеряли 40 миллионов. Это что? Это преступление. Это преступление режима против народа. Подвиг народа, да, понятно, конечно, геройский, конечно, там страшные страдания, конечно. Почему фронтовики 20 лет не отмечали День Победы, вот так, как сейчас его отмечают, вот этим э, э, пошлым патриотическим угаром, почему? Да потому что они плакали, они, они не могли, у них ком в городе стоял, они видели, что творилось войне. у них там в голову не могло прийти э, сказать, можно повторить. Это сейчас вот эти вот уроды безмозглые орут, можно повторить. Чего они могут повторить? Он у нас один союзник образовался на трибуне Мавзолей на этом э, э, параде президент Великой Наркотической Державы Рахмон. Он же Рахмонов, президент КПСС, который там со времен Советского Союза Удерживает власть, узурпированы. Вот все наши союзники. Что можем повторить? Угробить? Можем повторить. 40 миллионов положить, или даже 80, или может 100 все положить. Все равно, как сказал Путин, все в рай попадут. Вот это они могут повторить. Больше ничего они не могут повторить. Поэтому нет у России до сих пор честной истории войны. Чего там у нас маршал Жуков делает у Кремля? Кличка, знаете, маршала Жукова в войсках какая была? Мясник. Это его кличка? Мясник. Потому что самые кровавые потери советской армии, они при Жуковой. Он не жалел никого, кроме себя. Зато сам там горцевал перед Сталином, как великого начальника. Форсирование Днепра без подготовки, приведший почти к миллиону жертв. Оржевские котлы 2 миллиона. А штурм Берлина, когда положили 350 тысяч человек, совершенно бессмысленный, совершенно бессмысленный, уже было подписано соглашение, где кто, у какие зоны, в том числе в Берлине. Нет, нужно обязательно Сталину доказать, что мы первые там водрузили Красные знамена над Рейхстагом. А то, что мы 350 тысяч положили, это все потери Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне, они берегли своих солдат, они берегли жизни. Вон мы смотрим фильм «Дюнкерт». О чем этот фильм? как нация спасла свою армию, окруженную, значит, прижатую к морю во Франции. Да, спасли жизни, спасли армию, и таким образом дали возможность этой армии оборонять Британию от вторжения значит, нацистов. Вот они, что прославляют. Сохранение жизни солдат офицера. А что наши прославляют? Русские бабы еще нарожают, не жалко. Идите в бой смертный, так сказать, а там разберемся. Главное, чтобы наши маршалы и генералы там прогнулись перед своим вождем всех времен и народов. Поэтому честной истории войны до сих пор нет. И она не может появиться, пока вот этот вот неосталинизм Путин установил, пока вот этот э, великий державный шовинизм используется в качестве э, инструмента удержания народов в пока вот это вот э, э, дебил ТВ с ее э, оголтелой пропагандой э, мозги людям перекашивает. Это невозможно сейчас честную историю написать. Она будет написана и она будет ужасной, к сожалению. Никто, конечно, не отменяет победу советского народа, но это народ победил, вопреки Сталину, вопреки этой всей мерзкой системы уничтожения людей, вопреки этим репрессиям, вопреки ГУЛАГам. Да, народ заслуживает похвал, победы, победы и огромного сочувствия, сочувствия, памяти, скорби и так далее. Вот этот день таким и будет в истории. Это вот то, что сейчас путинизм, это нео-сталинизм. Пока еще не расстреливают подвал подвалах Лубенки, но... Я боюсь, что слово «пока» — это ключевое. Мы с вами действительно видим, как вот из 9 мая нынешняя власть устраивает некое победобесие, прикрываясь словами о якобы заботе о ветеранах и прочее. Но ведь есть определенные факты, которые все эти слова словобуди опровергают. Вот та же история да, с разовыми выплатами ветеранам к 9 мая, которые в России должны составить 10 тысяч, что в 17 раз меньше, чем в Казахстане, в 7-8 раз меньше, чем в гораздо более бедном Узбекистане, и даже несколько меньше, чем в Украине, в которой, согласно нашей же официальной пропаганде, Пропаганде одни нацисты и бандеровцы. Вот мы с вами, да, и, наверное, многие наши зрители понимают вот весь этот парадокс и противоречие. Почему, на ваш взгляд, большая, не говорю большая, но большая часть населения России этого не понимает? Оболванина. Потом путинская пропаганда обращается к подсознанию. Мы великие, а нас не, не уважают. А за что нас уважают? За то, что мы там травим по всему миру, убиваем применяем химическое оружие, нарушаем все международные нормы права, проявляем открытую агрессию, вмешиваемся в выборы, совершаем преступления на территории сопредельных стран наших, да? там в Чехии взрывы, в Болгарии взрывы, отравление и так далее. И тому подобное. За что любить? Вот, а потом начинает Путин обижаться там и всем мстить. Но русских туристов не пустил в Турцию, я был в Турции в апреле. да, Они подготовились 10 раз лучше, чем любая другая страна, туристы. Взял и не пустил 500 тысяч уже с проплаченными билетами, путевками билет, и на самолет этими э, билетами, да. Сейчас вот не пускают в Болгарию до сих пор, нет. Сейчас не пускают э, куда-то, в Чехию. Ну и так далее. Почему? Местит. Просто вот такая вот месть. А кому же опять бомбить Воронеж? А за что нас любить в мире? Мы чего? Даем какое-то там научное открытие. Мы какую-то там культуру несем. Мы несем только агрессию, злобу, значит, психологию и идеологию, то, что Россия единая, сказать, единственная страна с духовным скрепом, все остальные враги, которые ей только завидуют, да, и окружают кругом волшебства. То есть, психология осажденной крепости, насаждения, вражи вот этого. Приезжают там наши и смотрят на всех, как на врагов. Ну что, ну, а за что любить Россию сейчас? Это что Россия Пушкина, это Россия Достоевского это Россия Чайковского, это даже не Россия Гагарина, Советский Союз. Ну за что любить-то? Спроси, Пусть люди сами зададут вопрос вот так вот, по-трезвому. -по вот когда отойдут от этого шовинистического великодержавного угара, вот этой путинской пропаганды, это нужно выключить на неделю телевизор, поразобраться своими мыслями. Не все свои состояния. У нас же ведь и происходит интеллектуальная деградация нации, и отрицательная селекция. Умные люди уезжают, у нас по 400 с лишним тысяч уезжают в год, умных людей, аспиранты, студенты, ученые, профессора, там, люди творческие и так далее. То есть вот этот цвет нации ну, цвет нации уезжает, да, мы теряем огромное количество. У нас уже ни одной ни Нобелевскую премии за, за последние там, 10 лет, по-моему, если мне память не изменяет, никто не получал из русских ученых, кроме тех, которые уехали вовремя за рубеж. Никто. То есть о чем это говорит? О том, что цвет нации уезжает, а взамен у нас идет миграция не очень образованных, не очень квалифицированных кадров с семьями там и так далее. Я, я еще раз говорю, я не националист. У меня вот, нет никаких там, да, чтобы там обязательно там какие-то были. Но все-таки, когда мы получаем вместо академиков, уезжающих за рубеж, профессоров, людей с тремя классами образования, или там с образованием, вот. Потом уезжают свободолюбивые, мыслящие, думающие, как бы, критически способные воспринимать, действительно способные воспринимать. А кто приезжает? Покорные, замученные, затырканные из, из других стран с более ужасными условиями жизни. Они рады цепляться за любой другой. Конечно, они бесправны, у них нет ни гражданских прав, они даже об этом не думают. Они просто приехали от того, что там выживать сложнее, чем в России. Но вот идет замещение одних людей другими. Путину это выгодно. Дураками легче управлять. Он включил дебил-ТВ, промыл мозги. Вот они там ходят и кричат, можем повторить. Чего вы можете повторить-то? 40 миллионов положить? Можете. Вот это, это тут действительно, тут вот все правы. 40 миллионов мы еще можем легко положить, потому что бездарность нашей власти, ее кровожадность и бессмысленность, она способна самой Страшные преступления. Сталин не всегда, не тоже не сразу стал палачем всех времен и народов. Тоже не, не сразу стал. Все это зрело, зрело, зрело. Он, конечно, прямой наследник Ленина, который писал убивать как можно больше, расстреливать, публично вешать и так далее, так сказать, тоже озверел. После революции сразу превратился из нормального человека в кровавого упыря. Ну и вот, это все развелось. Я посчитал, 90 миллионов потерял Советский Союз в людях за годы э, вот этих э, до там 50 какого-то года вот 90 миллионов людей мы потеряли голодоморы переселение раскулачники красные терроры гражданские войны репрессии голодоморы 2, там война страшная унешняя 40, 40 миллионов я считаю что 40 миллионов там даже дурака не, не надо валять и пытаться там да даже 27 миллионов это цифра чудовищная германия потеряла 5,5 мы 27 германия воевала со всеми Германия со всеми воевала. А, вообще, знаете, Геннадий Владимирович, говоря о Великой Отечественной войне и на другие сопредельные исторические темы, мы с вами очень сильно ходим по острию, по лезвию ножа, потому что пока страна отдыхала... Такой, нет такой Великой Отечественной войны. Есть и Вторая мировая война, которая начинал, началась в прекрасном, замечательном, отвратительном, конечно, на самом деле, союзе Гитлера и Сталина. Эти два диктатора договорились раздербанить всю Европу, раздербанить весь мир. И полтора года чудника сотрудничали друг с другом. Парады э, при разделе Польши в различных городах, делегации в Москве. 1 мая 1941 года встречает э, сталинская шобла, клика, как ее там называете, э, сталинские вот эти вот упыри, вместе с вермахтом. Вермахт при, прислал делегацию союзникам отпраздновать, национальный праздник. Сталин пишет с Молотовым, или там и, э, все эти поздравительные телеграммы, с разгромом Франции, с захватом там, Бельгии и так далее и тому подобное. Они поздравляют Гитлера с этим замечательным успехом. А и уж, пожалуйста, он, газета «Правда» еще публиковала, как они с Новым годом друг друга в засос поздравляли, и с 40-м годом, и с 41-м. Было чудненькое отнош... чудненько отношение. А потом Сталин, чтобы оправдать свою свое сволочное сотрудничество с Гитлером придумал Великую Отечество. Какая это Великая Отечество? В чем она, Отечество? Только что Сталин первый напал на Советский Союз, а, Стали а э, Гитлер на, на Сталина первый напал, а Сталин ведь тоже. Мы теперь точно знаем, и вот данные опубликованы о том, что на совещаниях э, Генерального штаба в Ставке у Сталина обсуждался вопрос нападения на Германию в э, июле 1941 года вполне серьез они потом передумали, но там уже в Германии решили их опередить. Вот. Мы все это знаем, как это было. Да, если, если даже мы говорим, Вторая мировая тем не менее, не отменяет моего вопроса о том, что мы с вами, может быть, ходим по лезвию ножа, поскольку пока вся страна отдыхала, у нас Госдума кропотливо и плодотворно трудилась, и вот предложили один из законопроектов о запрете отождеств... отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне. При этом э, с дебюта ТВ, как вы его называете, они часто кричат о том, что нужно бороться с фальсификациями, переписыванием истории, а это разве вот не переписывание истории? Ну, так откройте Архивы. Откройте архивы, если вы хотите бороться. Мы же сейчас откуда данные эти черпаем? Из архивов Германии? Из открытых архивов Украины? Из открытых архивов Грузии? Российские архивы засекречены до сих пор. А почему они засекречены? А там сокрыты чудовищные преступления сталинского режима. Чудовищные преступления вот этих вот превращенных в статуи мясников маршалов, генералов. Которые никого не жалели, кроме своей собственной карьеры и, и желания сохранить свою собственную шкуру, отчитаться перед вышестоящим начальством. Поэтому они там и не эти архивы. А почему? Раз, Стали, раз Путин построил неосталинизм и стал таким Сталиным лайт, Путин сейчас Сталин лайт. Но вполне возможность перспективы превращения э, в настоящего пуря и диктатора. Вот. Э, поэтому ему не выгодно разоблачение сталинского режима скажет, слушай, Владимир Владимирович, а ты что, нас к этому ведешь? Смотри, что творили. Смотри, как детей убивали. Смотри, как расстрелили там десятками тысяч людей. Там. Смотри, как уничтожали заключенных. Вон, э, там, 1100 человек связали проволокой колючей, руки-ноги закопали живьем при отступлении заключенных. Нормально? Гуманные, так сказать, НКВДшники. А чем они лучше дестаповаться? Да ничем. А что, мы не знаем, что это были лагеря, где проводили на медицинский медицинские опыты без наркоза? Ну, КВД лагеря. До сих пор там территории все закрыты, засекречены, то нельзя проехать, нельзя раскопки провести. Почему? Охраняются тайны вот того режима, потому что, если там узнаем сейчас вот это все, подымут архивы, откроют архивы, часть населения ужасно скажет, господин Путин, ты что, совсем охранял? Ты что, хочешь восстановить от того, что было? Это вообще, так сказать, Геноцид народа. Мы к этому придем. Ему это невыгодно. А вот дебил ТВ. Можем повторить. Мы одни выстояли в этой какой мы в одни, в войне. Выстояли? В какой мы в войне выстояли одни? Стояли против кого мы стояли? Против Германии мы стояли? Или мы против Соединенных Штатов Америки стояли? Или они нам помогали США? Со страшной силой. Ленд-лист подзабыли? Первый фронт подзабыли в сентябре. Раздел Польши и совместное братство с Германией фашистские подзабыли? Исключение из Лиги наций за агрессию и уничтожение финского народа подзабыли? Об этом не говорится? Потому что это невыгодно Путину. Потому что иначе начнет косвенная критика и косвенное понимание опасности тоталитарных диктаторских режимов, осознание части народа опасности, это начнет ему мешать управлять. Люди, людьми, которых он желает превратить в покорные стадо, стоящие тихо, мычащие э, в покорном и чаще в стойле. Можно сейчас силовики разгонять всех по щелям? Да, мы рискуем. Конечно, они сейчас примут закон о том, что нельзя называть Путина земляным червяком, нельзя сказать ей путинскую историю, нельзя оскорблять власть, нельзя ретвитить Навального, нельзя еще чего-то делать. Они все это напишут на бумаге, чтобы... А это что я говорю? Ну, они давно законность уничтожили. Да вы напишите сразу, что в России запрещено все, что не нравится власти. Что нам власти разрешено делать с людьми все, что нам нравится. Ну хрен не закон, напишите из трех пунктов. И не мучайте больше ни себя, ни, ни людей. А то они как это, хвост по частям отрезают там собаки, да, или кошки там. Лучше уж сразу, чтобы не мучиться. Вот напишите, в России все запрещено. Все то, что разрешено, это разрешено только власти, с ней согласен. Просветительскую деятельность запретили. И запретили избираться и участвовать в выборах людям, которые там кого-то поддерживают три года назад. Запретили, значит, объявили всех, кого не нужно, нежелать им организации, ну ладно, мало ли объявили. Они еще теперь уголовное расследование, уголовное преследование, уголовную норму ввели. Преследование людей, которые, например, на какой-то конференции, он это, Анастасии Шевченко. Выступил на конференции Открытой России, которая вообще никакого отношения к той, которую там объявили нежелательной организации, а иностранным агентам. Так ее держали в тюрьме полтора, под домашним арестом, там сколько, полтора года, и чего-то ей присудили. Она теперь у нас уголовный преступник. Мама двух или там трех детей, один ребенок комплекта, пока она была под арестом, тоже не пустили куда-то. Ну, ужас, что они творят. Но это же беззаконие, все плохо кончится для них. И для них тоже. А, Геннадий Владимирович, а вот говоря о вот этом вот законопроекте, который вы сейчас упомянули, о запрете баллотироваться людям, которые хотя бы каким-то малейшим образом имели контакты с ФБК или штабами Навального, означает ли это, что оппозит... Да. Не-не-не, да. не только штабами, штабами контакты имели. А репостили. Вы, репетили, я, я поэтому говорю, какое-то соприкосновение да. выступ, выступали на конференциях, на видео каких-то конференциях и так далее. Там писали статьи в их СМИ. Тут вот, вот, там вся страна. Вот, вот, мыслищая, да. вот означает остальная. ли этот а, законопроект, а подобных, мне кажется, мы увидим еще немало, чем ближе а, сентябрьские так называемые выборы в Госдуму, что вообще уже не стоит рассматривать эти вот, а, этот вот день голосования как некий инструмент а, мобилизации общества, что ли? Стоит вообще как бы, отказаться от этого? Ну, я, я считаю так, что а, паршивые овцы хоть шерсти клок, поэтому если выборная кампании даст какие-то возможности добиваться локальных успехов, в критике власти, в разоблачении, в формировании рядов сторонников, в доведении какой-то информации, может быть, даже какие-то локальные успехи на выборах, каких-то округах. Это надо использовать. Просто надо быть честным с народом и самим собой. Власть на выборах в России сменить невозможно. Вот мы должны это четко понять. Это ключевой момент. Власть сменить цивилизованным, безаварийным, мирным путем на выборах в России более невозможно. Значит, остаются только другие способы смены власти в Российской Федерации. Это должен понять всякий мыслящий гражданин России. Вот это должен понять все те, кто вообще думает о судьбе государства, народа, своей собственной семьи, своих детей, там, внуков и так далее. Вот это должен каждый это понять. Все, ребята, инструмент смены власти, выбор больше в России не существует. Это не значит, что мы должны его использовать для борьбы с режимом инструмент выбора. Но это просто как площадка, как какая-то трибуна, как, какая как какое-то окно или форточка, или щелка возможностей. Их надо использовать. Но э, надо быть предельно откровенным с народом и не обманывать, что там, э, мы на выборах сменим путинскую власть. Не сменим. Эта власть совершенно обнаглела. Она создала институт фальсификации выборов. Она тупо переписывает результаты. Центральная избирательная комиссия — это сборище преступников которые заслуживают своего суда и доживут многие до своего суда. Поверьте мне, так же, как и там всякие Риббентропы и прочие дожили. Вот. Поэтому надо понимать, что вот с людьми надо быть честными, нельзя обманывать людей. Там, где мы можем локальных успехов добиться, и сказать, что, ребят, мы вообще власть не сменим, но вот таком депутата какого-то там Иванова Петрова провести можем. И он будет у нас там нашим трибуном. Либо его посадят, либо он все-таки будет трибуном, потому что он не боится власти и не прогибается под нее. И вот эти вот там э, кпрф так сказать, вожди, которые давно уже там э, в единой России, опорные, так сказать, фигуры, а вот те реальные люди, которые еще способны на смелость, на отстание взглядов, которые в борьбе себя проявили, которые не сдрейкали, не струсили, не, помя... не, не торгуют принципами, не торгуют там своими взглядами и убеждениями. Этих можно. А за остальных нельзя, потому что вам фейки, вот этим кремлевские мурзилки, да мало того, что там голоса не посчитают, их там еще и будут протаскивать за уши в Государственную Думу, там всяких вот этих за прилепенных и прочих, так сказать, чтобы они там смердили в Государственной Думе. Потому что по-другому нынешняя власть не может. Она должна самых отъявленных негодяев провести в Государственную Думу. Иначе операции не на кого -то. Геннадий Владимирович, наша власть и там их рупоры, да, говорящие головы, которые у различных ток-шоу выступают, очень любят в отношении разных людей, разных групп людей вешать ярлыки, как раз-таки связанные со словом фашизм. Там в Украине там нацисты, внутри там одни фашисты, которые, вся оппозиция, которая не согласна с этим. Вот лично для меня фашизм это все-таки не вот такие вот ярлыки и символы, а это определенные действия. Ну вот, например, те же самые пытки, да, участников дела нового величия. Вот. Вот это вот есть фашизм. В связи с этим хочу в конце у вас спросить, можно ли сегодняшний путинский режим назвать фашистским? Ну, частично, по методам действия. Понятно, что он не опирается на идеологию преимущества какой-то нации или расы, Понятно. но хотя он опирается на идеологию преимущества вла захватившей власти номенклатурным народом. Я не знаю, что, что опаснее, да? потому что если мы берем реальные, так сказать, кто пришел к власти, всегда, власть всегда в чьих-то интересах. Если кто-то говорит, что власть в интересах всех, он врет. Власть может быть в интересах большинства в демократических странах, поскольку это большинство ее формирует. Но она все равно всегда в интересах какой-то части населения, может быть даже больше. В нашей стране, вот, давай просто реально э, разберем, кто пришел к власти и почему. У, у нас к власти пришла номенклатура, лишенная всяких сдерживающих факторов. Вот бывшая партийная номенклатура КПСС, она ничуть не была не лучше, а в определенный момент в своей истории даже хуже, чем путинская, да, если честно говорить. Но она была ограничена Собственность общенародной, там не было возможности прибрать к рукам всю Россию. Она была ограничена там, то, что недр принадлежали народу, она была ограничена некой идеологией, который там запрещал формирование частных капиталов там, и, и так далее. Она была вороватой. Была, конечно, особенно там вот уже после 60-х годов. Конечно, воровала, конечно, льготы. Конечно, она, льготы у нее были всегда. Всегда она там себе лучшие пойти, лучшие дома, лучшие участки, лучшие квартиры, лучшие машины и так далее. Но в целом это она была ограничена определенными идеологическими и концептуальными барьерами. А эта номенклатура, которая пришла сейчас к власти, и Путин, ее вождь, номенклатура, у нее нет ни идеологических ограничений, ни ограничений формы собственности, ни ограничений формы каких-то там, допустим, контроля общества. Ничего нет. И это просто развратная номенклатура, пришедшая грабить страну, народ. Ее задача только одна — обогатиться. Свои семьи, чтобы жили в сыром масле, в шоколаде, на Западе, потому что в России жить этим семьям нельзя. Они понимают, насколько порочна сама система, насколько опасна Россия для их семей. Почему вся путинская номенклатура держит семьи за рубежом? Они же прекрасно понимают. Они же не идиоты. Да? Они бенефициары. Они не идиоты. Они бенефициары этого режима. И они прекрасно понимают, что семьи здесь, в России, держать крайне опасно. Они же понимают, что с Россией все равно что-то произойдет страшно Все боятся этого. Но... Те, кто там сидит при Путине, работает, стрижет купоны, отправляет их на Запад, выводит туда, они ну, типа, ладно, мы вот пострадаем, мы тут будем поддерживать этот идиотизм, вот эту шизофрению властную, мы тут будем орать, что мы все патриоты. У нас сейчас вот этот начальник ГВД уехал на Кипр. Автор, не, организатор всех репрессий в Москве там с какой-то определенной э, большой количество лет. Разгонов и прочее. А сейчас на Кипр уехал. Что там? А Кипр это государство Европейского Союза. А почему туда уехала? Они дают гражданство за бабки. А у него там дети, а у нее там внуки, а у нее там капиталы. Какого хрена поехал человек, который там из себя изображал там высокопоставленного генерала-патриота, который там истово защищал власть. Какого хрена его там приняли? Ну вот они все такие. семьи у них там. Потому что они не верят в Россию. Они не видят вне исторического будущего. Они не видят себя в России. И если что они сейчас и делают, это только для того, чтобы э, вот, э, стричь купоны. Стричь купоны и все. И вот это бенефициары, это вот номенклатурные системы, которая управляет Россией. Вот кто у нас у власти. Не только Путин. А вот это бенефициары в лице там, чиновников, силовиков-чиновников, различных э, возрастных лиц, губернаторов, начальников там, управления министров региональных, таких всяких мэров, пэров, и там еще одно слово есть, я его не буду употреблять в эфире. Вот. Э, вот это вот номенклатурное э, братье, вот это вот номенклатурная ворующая э, клика, она э, и, и имеет народ России. мне Простите за такой вот оборот речевой, да? Вот и все. Они в э, России рассматривают как кормовую базу. Все они там живут. Поэтому Запад-то давно бы мог их прищучить. Просто то ли он не понимает, то ли не хочет, то ли боится какого-нибудь там истерического ответа Кремля там с размахиванием ядерной дубины, где надо, где не надо. Но весь инструментарий есть прищучить путинский любой другой такой режим. А чем вы думаете отличается режим Таджикистана, Казахстана, там Беларуси, России или Венесуэлы? Нич или Ирана? Да ничем. То же самое. Он Каддафи, свергнутый, так сказать, там и погибший в ходе революции. Где у него все детки были? Где у него все внуки? В Англии, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки с хорошими деньгами, с хорошим там образованием, с прекрасными, так сказать, условиями жизни. Все там были. Ну, часть там, правда, вернулась, когда шла война. Но, тем не менее, в основном все там. Все, все пристроены. У этого, у бывшего этого президента Асада, вот тот сын, который сейчас управляет. Где Во он Франции, по-моему. Во Франции другой сын учился, да. У меня же их несколько. Вот. Они все там учились. Вот для этого они грабят свою страну, грабят народ, э, рассказывают им о том, какие враги кругом. А к этим врагам шлют свои семьи, воводят туда свои капиталы, отправляют туда родных и близких. Что, ну, понимаете, что они врут народу. Ну, я об этом часто говорю, я просто надеюсь, что все-таки когда-нибудь Запад начнет э, всерьез расследовать происхождение капиталов всех авторитарных режимов, включая и диктаторских, начиная, вернее, начиная с России, потому что Россия главная беда сейчас, мировая. Да, я думаю, как бы даже, может быть, в какой-то момент Запад этого не хотел, Россия, судя по последним историям с Чехией, с Болгарией, сама на это нарывается. Что ж, спасибо большое, Геннадий Владимирович, что ответили на все наши вопросы. Спасибо. Ну Напомню, что гостем канала форума Свободной России сегодня был политик, депутат Госдумы нескольких предыдущих созывов Геннадий Гудков. А эфир для вас провел Дмитрий Семенов. И на этом я прощаюсь с вами до следующих выпусков.